Всем привет! Давайте выполним сегодня практику для гармонизации Луны и напишем эссе «Какой я дом». Дело в том, что мужчина, любой, он в женщине ищет дом. Как таковой дом, как конструкция, мужчине интересен лишь с позиции, как он покажет свои достижения или престижа или это подарок его вдохновляющему УЗИ, жене, Ну, естественно, в рамках его возможностей или возможностей ваших вдохновить его. Однако в дом он приходит не в эти четыре стены, а он приходит к женщине. Мужчина идет к женщине, потому что женщина – его дом. Биополе женщины – это дом мужчины. Чем лучше биополе, чем крепче, то, естественно, мужчине там комфортнее. Поэтому я предлагаю написать эссе. Какой я дом? Можете нарисовать рисунок. Можете сделать коллаж, все, что угодно. Здесь заодно по энергетике Венеры ваши творческие порывы, любые абсолютно, все, что хотите. Напишите стихи, прозу, рисунки, все, что пожелает душа. Но главное сделать это осознанно, какой я дом. И потом подумайте, удобно ли рыцарю жить в таком доме. Потом поделитесь, пожалуйста, в чате. Благодарю.